Всем привет, друзья! Меня зовут Александр, я гитарист виртуоз из города Казани. Сегодня я проведу интересный эксперимент. Я переоденусь в бомжа и поиграю виртуозную музыку в центре Казани на самой центральной улице. Посмотрим на реакции прохожих, на реакции людей. И, конечно же, обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк и напиши какой-нибудь комментарий. Мне будет приятно, а тебе не сложно. Поехали. О, Играет, вообще играть не умеет, Ой, давай, могут... давай, у тебя же еще акустика была. Можно на Акустика? Да. А вот давай, Давай, давай.